Очиститель плюс обеззараживатель воздуха от Remis Air. Фиксатор фильтров. Просто потяните за фильтр, чтобы извлечь его из гнезда. Система фильтрации. Хепа-фильтр. Угольный фильтр. Фотокаталитический фильтр. Ультрафиолетовый светодиод разрушает ДНК патогенных микроорганизмов, бактерий и вирусов, уничтожает микробы и плесень. Блок фильтров удаляет шерсть питомцев и крупные частицы пыли. Фотокаталитический фильтр расщепляет летучие органические соединения на углекислый газ и воду. Режим Away предназначен для мощного обеззараживания воздуха. В этом режиме, помимо полноценной работы фотокатализатора, очиститель активно выделяет озон в течение одного часа. Озон эффективно устраняет все вирусы, бактерии и запахи и позволяет за короткое время продезинфицировать помещение. При обнаружении движения очиститель немедленно прекращает выделение озона. Ионизатор насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, очищая его от дыма, летучих соединений и микроорганизмов. В ночном режиме экран панели гаснет, а вентилятор работает на минимальной скорости, не создавая шума.